Друзья, всем привет! Сегодня у меня такой достаточно спонтанный выпуск. Я приехал делать видеоквартиры в Сочи с ремонтом для своего подписчика, но думаю, дай сниму на всякий случай для вас, вдруг моего покупателя что-то не устроит. В общем, это район Ареда, он же завокзальный. И сейчас вам покажу все окрестности, потом саму квартиру. Цена просто бомба! Итак, это улица Чебрикова. Вот там, на горизонте виднеется городская больница номер 4 вот такое дети ругаются матом вам не стыдно идите я вас на камеру сниму чтобы вас родители увидели как вы ругаетесь матом Так вот значит это улица чебрикова и сейчас мы подойдем к своему дому давайте вот так еще окружение вам покажу такой небольшой стончик до ж.д. вокзала отсюда пешком Наверное, всплывашка сейчас появится на вашем экране. Там будет написано, сколько даже вокзала пешком. Ну, здесь острой проблемы с парковкой нет. Такая там лаборатория. Вот здесь ходит несколько автобусов, которые везут в разные части города Сочи. Здесь травпункт. Всевозможные тут магазинчики. Школы, детские сады, все здесь прямо, прямо, прямо поблизости. Вот конечная автобуса номер 48. Опа, кому-то сильно не повезло. И вот он наш дом. Вот он, виднеется. Сразу хочу сказать, что это дом клубного типа. Всего две квартиры на этаже. Статус квартира. Помимо этого, очень хорошая цена и соседство. Квартира будет однокомнатная. А так в доме в основном только большие квартиры. Территория закрыта. В общем, сейчас зайдем на саму территорию. Вот так выглядит сам дом. В доме магазин Магнит. Это мне подудели. Я был неправ. Красиво дом, да, на закате смотрится? Но мы будем смотреть квартиру здесь. Вот он вход. Рядом пальмы. Упс, заходим на территорию смотрите какая она ага так всего 2 квартирный этаже всего 2 квартирный этаже такая этаже у нас смотрите какая зона тут есть Наполняйте бассейном, пожалуйста. Отдыхайте. Вот она, мангальная зона. Ну, вам уже интересно? Ой, а мне как интересно. А цена какая интересная. Это въезд на территорию. Сейчас я узнаю насчет парковки какой Лёва. Тут еще такой кранчик. Руки помыть, например, деткам. А почему нет? Классно. Какой закат, какой закат. Итак, заходим в квартиру. Здесь сразу такая прихожая. Блин, все так чистенько, правда, все так аккуратно. Ничего делать не нужно, остается все как есть. Вот прям идеально для сдачи, я вам говорю серьезно. Ну и для ПНЖ, естественно. Я прям обращаю внимание на все детали. Кондиционер, большой балкон, заезжай, живи. Вот окна закрыты, вообще тишина такая с улицы, дороги не слышно от а слова совсем. Здесь совмещенный санузел, Вот он и повторюсь статус квартир, такие высокие потолки, слушайте. биде, тушевая кабина, очень чистая квартира, очень. Никаких запахов. Ничего нет. Высоченные потолки. Смотрите, хорошие стеклопакеты. Балкончик. Ну, классная квартира, правда. И цена. Смотрите, паркет. Этот диван раскладывается. Ну, мне просто она реально понравилась настолько, что я прямо решил вам все углы показать. Только она хорошенькая, чистенькая квартира. Правда переделать, в конце концов, можно. Сейчас озвучится цену, не переключайтесь. Друзья, я чуть совсем не забыл озвучить. Площадь квартиры 33,4. Повторюсь, статус квартира, цена ниже рынка 7 миллионов 900 тысяч. Просто поделить, Это получается 236 тысяч за квадратный метр. При средней стоимости квартиры в Сочи с ремонтом 285 тысяч за квадрат. Эта цена значительно ниже рынка. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Не забывайте поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал, если до сих пор этого не сделали. Только поставьте там колокольчик, чтобы быть в эпицентре событий. Также рекомендую подписаться в Инстаграм, там тоже очень много информации. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк Стрит. До новых видео. Пока!